Приветствую любителей предметно-материальной истории. Купюры с красивыми номерами и банкноты с производственным браком. Это инвестиции или иллюзии ценности, созданные коллекционерами. Обсудим после сюжета. Иногда, как говорится, цены не сложат. В прямом смысле слова, потому что, например, молодой человек решил продать пятитысячную купюру заводским браком за 5 миллионов рублей. Необъяснимо, но факт. Единственное, что написал, что, что по цене возможен, конечно, торг, поэтому есть шансы немножечко опустить эту цену. Ну, это просто шок-контент. <laughs> Вообще банкнот в продаже очень много. И я понимаю, когда это какие-то юбилейные, заграничные, очень старые банкноты, но иногда продаются даже те, которые вот сейчас в ходу. Современные деньги, и продавцы говорят, что у них очень красивый номер, и именно поэтому такая цена. Так, может быть, сейчас у нас в кошельках настоящая ценность. И я предлагаю зрителям достать купюры, которые у вас под рукой, внимательно на них посмотреть И, возможно, вы сейчас узнаете, что вы обладатель не 50-рублевой купюры, а 500-ной. Поэтому, друзья, все внимание на экран. С нам об этом, обо всем расскажет любитель антиквариата Алексей Виткалов. Коллекционные купюры с счастливыми или редкими номерами бывают различных видов или категорий это когда все цифры на купюре одинаковые и плюс еще семерка считается счастливым числом вот пример счастливой купюры 50 рублевой а вот пример купюры счастливой с семерками 100 рублевой также встречаются э, так называемые радары и антирадары это когда цифры в различном порядке расположены в своем ряду или начинаются и заканчиваются одинаковыми цифрами или от середины цифры начинаются это кому как уже больше понравится вот например здесь цифры казалось бы разные но они одинаковые от середины в середине стоит нолик а оттуда уже расходятся остальные цифры либо другой пример когда по краям стоят единицы а в середине э, стоят э, нули у каждого в кармане может оказаться э, по сути раритет купюра с одинаковыми цифрами главное ее не мять от этого стоимость значительно снижается Отвечаются иногда продавцы купюр с так называемым заводским браком. Технологический контроль на монетном дворе очень высококачественный. И, скорее всего, эти купюры были искусственно каким-то образом забракованы, измазаны растворителем для того, чтобы создать иллюзию заводского брака. Не ведитесь на эти ухищрения, коллекционирование. Купюр с редкими номерами и вообще современных купюр, на мой взгляд, не имеет под собой никакого основания и нецелесообразно. Гораздо выгоднее инвестировать в серебряные монеты до 1930 года выпуска именно в российские и советские. Лен, ну как выяснилось, современные купюры вряд ли представляют какую-то ценность. Я выдохнула, потому что у меня в основном э, все онлайн оплаты. Но, э... Заоблачные цены Авито и Елы демонстрируют абсурдную алчность случайных обладателей банкнот с красивыми номерами, получивших их в виде зарплаты либо на сдачу. У коллекционеров реальная стоимость этих купюр значительно ниже. А, кроме того, коллекционные купюры практически не попадают в оборот, а изымаются для коллекционеров сотрудниками банков при поступлении из печати. Даже учитывая, что коллекционеры психически неуравновешенные люди, поиск эстетики в комбинациях цифр напечатанных на цветной бумажки вызывает много вопросов о желании обогатиться, продавая значительно выше номинальной стоимости предмет, не имеющий культурную, историческую и материальную ценность и убеждая при этом в красоте номера, указывают на признаки мошенничества или симптомы шизофрении. Выполнив арифметические действия, учитывая в расчетах Большое количество буквенно-цифровых комбинаций и регулярность обновленных эмиссий Банка России можно предположить, что количество банкнот с красивыми номерами составляет десятки и сотни тысяч штук в зависимости от красоты, замеченной владельцем в цифрах. После очередной денежной реформы Банкноты с красивыми номерами можно использовать как украшение в интерьере. Эстетическая и интерьерная ценность, как правило, не превышает их номинальной стоимости во время оборота. Хочу заметить, что выражаю свою субъективную точку зрения. Я не занимаюсь оценкой, покупкой и продажей современных купюр и монет. Реальную стоимость современных денег могут определить только аукционы коллекционеров. Мой друг и коллега Дмитрий профессионально коллекционирует и участвует в обороте современного коллекционного материала. И может дать квалифицированную оценку и консультацию, а также предложить достойную цену. Ссылку на его контакты оставлю в описании к ролику. А дополнительное радушие можно получить по паролю «Антикварный ареал». Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересных историй о странностях антикварного ареала и его обитателей.